всем привет вы на канале заработать в интернете и в этом видео я тебе покажу и расскажу как ты сможешь заработать деньги без вложений конечно небольшие деньги но это на полном пассиве практически ты ничего делать не будешь тебе нужно пройти регистрацию и все майнер включится и ты сможешь там раз в два месяца вывести отсюда вот, к примеру как я вот 25 TRX. А если ты Пригласишь друзей-партнеров. Там немножко за них будет капать бонус. Вот э, реферальная система. Пока грузится сайт. Давайте расскажу о своем конкурсе, который я устроил. Если ты хочешь получить и выиграть 50 долларов, тебе нужно перейти на мой YouTube канал, выбрать вот это вот видео, перейти на него, на это видео, поставить здесь лайк, подписаться на канал. Далее написать здесь абсолютно любой комментарий и ты принимаешь участие в розыгрыше. Э, участие в розыгрыше, вот смотри это видео, там все условия, либо же вот это вот видео, два видео они вот вместе можете посмотреть, там все условия, каждый из вас сможет выиграть либо же 30 долларов, либо же 10. Будет 3 победителя. В общей сумме... Разыгрываю 50 долларов. И вот смотрите, у меня здесь вот 93 реферала. Ни один человек из них не сделал депозит. И вот здесь есть история. Видим, за реферала дополнительно вот доплачивают. Здесь вот что-то написано депозит. Ну, я не знаю, там 0 активности. Вот 005 тронов вот мне что-то здесь оплачивают. Ну, в общем, здесь вот видите. Платят. И в этом проекте я уже работаю 171 день. Я сюда не вложил ни копейки, ни одного TRX -а не вложил. И сейчас мы с вами в очередной раз убедимся на платежеспособность данного сайта. Также сейчас я здесь поставлю деньги на вывод и покажу вам второй сайт. Там, где вы также сможете зарегистрироваться и на полном пассиве попробовать э, заработать немного криптовалюты без вложения не кладучи ни копейки вот нажимаю здесь троны здесь выберем 25 и 9 нажимаем вывести так вот заявка на вывод средств все успешно деньги списались давайте покажу вам второй сайт второй сайт э, от этого Администратора также, если вы хотите с вложениями, вот нажимаете byte RX и здесь вы можете приобрести себе вот за 200 тронов, сделать инвестицию на 10 дней и ежедневно будете снимать 22 и 2 трона. Получается, 22 трона вы заработаете чистый профит за 10 дней. Это с инвестицией, плюс у вас еще без, без вложений будет там капать. И второй сайт, там где можно работать без вложений, называется LTC Auto Mining. Здесь также вы можете пройти регистрацию, вам за регистрацию дадут 100 ЭГС мощности, у вас сразу запустится майнинг. И когда здесь на балансе будет 2 доллара, вы сможете вывести с данного майнера. С данного майнера я уже выводил. Вот, VizDraw History. Вчера делал вывод средств отсюда сейчас я вам покажу вот на электронной почте вот пять долларов и 56 центов вот они у меня на балансе здесь когда вы вводите вам на почту приходит вот такое сообщение и вот по истории мы сможем увидеть вот 556 лайткоин и все платится также я выводил. 3-3 доллара и и 2,3 доллара. Вот такие друзья два сайта без вложений. Также принимайте участие в моем конкурсе на 50 долларов. Выиграть сможет абсолютно каждый из вас рандомным образом я выберу победителя в субботу 7 числа. На этом все. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока!